Здравствуйте, друзья! С вами Михаил Прошу. И сегодня я хочу показать, как я буду пополнять сайт Кибатрон. Сайт Кибатрон, если кто-то не знает, это игровой сайт. Здесь можно покупать билеты и играть в лотерею. Итак, что нам для этого понадобится? Чтобы нам пополнить, мы должны быть зарегистрированы на сайте Кибатрон. Далее нам нужна биржа Coin CoinGalaxy. Где мы будем покупать трон с вами? Это криптовалюта такая. И нам нужен кошелек TronLink. Вот он. Итак, давайте приступим. Все ссылки на регистрацию трон на биржу Coin Galaxy у меня будет. Я вам просто показываю пошаговую инструкцию, как это делаю. Я, а как будете пополнять вы? Это ваше дело. Просто, может, кто-то не знает, как пополнить. И я решил записать вам такое видео. Переходим на биржу Coin Galaxy. Нас встречает вот такая вкладка. Нам нужно перейти в торги. Переходим. Открывается вот такая страница. Мы выбираем пару USD. Вот сюда нажимаем нас перекидывает сюда и так нам чтобы активировать вот этот кошелек и активироваться на сайте кибортрон надо минимум иметь 10 трон итак находим криптовалюту трон вот она нажимаем на нее Когда будете здесь регистрироваться, если решите, то указывать почту обязательно рабочую, не какую-нибудь левую, потому что будет приходить код, и вам надо будет подтверждать. Опускаемся вниз. Нам нужно на сайт перевести или в кошельке иметь минимум 10 трон, чтобы у нас зарегистрировался кошелек на сайте Кибатрон. Итак давайте посмотрим сколько это будет буду вбивать где-то 25 трон потому что тут комиссия берется 12 трон когда переводишь вот я вбиваю 25 и у меня получается я должен купить на 2 доллара 77 но ну, на 3 доллара в общем не надо сюда перевести 3 доллара и так мне здесь надо пополнить кошелек Дальше я перехожу во вкладку баланс. Вот здесь можно пополнить свой кошелек. Можно пополнить картой Visa. Но тогда вы потеряете. Тоже процентов очень много берут. Я же буду пополнять пайер кошельком. У меня есть на пайры рубли. Так что я буду пополнять пайр кошельков. Я нажимаю пополнить. Здесь мне предлагают Prefect Money или пайр. Я нажимаю пайр. Так. Количество. Три доллара. Год с картинки 4. Нажимаю пополнить. Меня перекидывают вот на такую страницу. Я снова нажимаю сюда, нажимаю рубли. С меня спишется 221 рубль 10 копеек. Подтвердить. Опускаемся снова вниз. Снова подтвердить. Здесь нам пишут. Баланс успешно обновлен. Вот мы видим. Вот наш баланс. Вот здесь. Далее мы переходим с вами. В торги. У нас здесь есть 3 доллара 66 центов. Нажимаем торги. выбираем трон опускаемся вниз здесь отображается наш баланс что мы заплатили вот он у нас уже пополнился с вами и мы хотим купить сейчас троны на 3 доллара Стираем это, здесь я прописываю 3 доллара, у нас получится 27 тронов, и так как я говорю, что здесь комиссия 12 тронов, это в районе 70 рублей, то у нас как раз получится перевести нормальную сумму на сайт, чтобы активировать нам наш кошелек и батроне, итак нажимаю купить, орден успешно создан, нажимаю ok, нет данных, значит, орден уже у меня проплочен. Вхожу в баланс. Нахожу вкладочку «Трон» и вот у меня 28. Помните, у нас было 28, вот у меня пополнилось. Теперь нам надо их вывести. Чтобы нам вывести их, мы должны вывести их на свой кошелек TronLink. Чтобы вывести, нам нужен адрес этого кошелька. Итак, я перехожу в Тронлинк. Еще раз, ребята, повторяю, ссылки будут у меня все внизу, как зарегистрироваться. Как создать этот кошелек, все у меня будет в описании под каналом, YouTube-каналом, под, под видео. Итак, я копирую адрес этого кошелька копий, скопирован, закрываю захожу в трон нажимаю на кнопочку вывод вбиваю сюда номер кошелька так как я его скопировал ставить захожу еще раз сюда Проверяю номер кошелька, сверяю, сверил, все. Так, вот здесь я копирую эту сумму, скопировать, вставляю вот сюда, ставить. Я вам говорил, комиссия где-то 12 трон у нас получается. И комиссию, раз они забрали вот 12 трон, то нам переведется 16 трон. Так что вот вбиваю код теперь чтоб мне перевели и мне на почту придет потом код подтверждения так вбиваю 6 нажимаю на кнопочку вывод для продолжения операции необходимо ввести код подтверждения который вам уже выслан на вашу электронную почту захожу на свою электронную почту Нажимаю код подтверждения, нажимаю на сообщение, копирую код подтверждения, захожу обратно на сайт, вставляю код подтверждения, ставить, и подтвердить. запрос отправлен администрации все заходим в кошелек тронлинг пока еще не пришло надо подождать какое-то время может 5, может 10 минут будем ждать пока видео поставлю на паузу ну вот друзья буквально прошло три минуты где-то не паникуйте ждите обновляйте всегда заходите сюда и мне пришло на кошелек трона. Нажимаю. Давайте посмотрим. Все, да, пришло. 16 трон. Так. Закрываю теперь эту вкладочку. Теперь слушайте, что вам нужно сделать. Почему мы переводили троны на свой кошелек? Для того, чтобы активировать этот кошелек потом у себя на сайте Кибатрон. Итак, переходим на сайт Кибатрон. Здесь заходим во вкладочку профиль. Опускаемся ниже. Вот здесь у вас ничего не будет. У вас будет написано введите номер своего кошелька. И вот если у вас кошелек будет пополнен, вот этот вот Трон TronLink, тогда вы уже введете номер своего кошелька. И тогда у вас кошелек активируется на этом сайте Kibatron. Будет отображаться вот здесь где-то. Сейчас посмотрим с вами. Вот здесь нажмете баланс. И вот у меня есть тут кое-какой баланс. У вас здесь будет номер кошелька. Может нулевой баланс. Пока вы с этого трон линка не переведете сюда на кошелек сейчас я вам покажу как это надо будет сделать перевести но если у вас есть говорю что 10 трон то вы уже можете вот здесь активировать кошелек свой для того чтобы он отображался для того для это делается для того если вы будете играть и будете выигрывать в лотерею чтобы вы могли видеть свой баланс Куда вам переводятся деньги. Если кошелек не будет активирован, то вы ничего не будете видеть. Вы выиграли, а у вас никакого баланса нету Вот это происходит так. Итак, давайте посмотрим, как перевести сюда трон. Итак, заходим в свой кошелек. Еще раз повторяю, все ссылки у меня будут внизу как с телефона я не знаю, я показываю как с компьютера, ну и как с телефона там другой кошелек только регистрировать надо. Вот здесь мы берем номер кошелька своего, копируем, скопировали, заходим вот сюда, Ну я уже зашел, вот он, я вот здесь, вот здесь вот этот кошелек потом вставите вот сюда и у вас должно будет это самое, вон отображаться что активация прошла успешно будет на написано, а я вам сейчас показываю как перевести деньги, мы заходим в кибертрон здесь нажимаем пополнить, у меня есть 52, запомните я буду еще сейчас пополнять Нажимаем пополнить. Вот здесь обязательно прочитайте инструкцию. Вот эту вот. Обязательно. Что вы только с этого кошелька, со своего, должны переводить на этот кошелек. На кошелек сайта. Ни в коем случае не с биржи кошелька. Там вы переводите. Только вот с этого кошелька сперва на этот кошелек ложите. А потом уже переводите сюда. Вам это, я надеюсь, понятно. Объясняю. Итак, копируем адрес. Заходим в тронлик. Нажимаем на кнопочку сад Вбиваем сюда свой кошелек, который мы скопировали. Вставили. И теперь вот у нас сумма сколько у нас есть можно написать мах наверное да вот вся сумма у нас отображается нажимаем на эту кнопочку и на эту кнопочку все написано что успешно и надо будет подождать нажимаем назад У меня есть 52. Сейчас подождем. У меня должно быть больше. Так, время сейчас 20.19. Я поставлю пока на паузу. Ну вот, друзья, результаты. Я сходил на улицу, подышал воздухом. У меня было 52. Стало 69. Время вот такое. Вот. В этом записи посмотрите, сколько времени это ушло. У меня на это. Все, все перевелось, все работает. Итак. Почему я записываю это видео? Потому что сайт Кибатрон очень интересный. Тут можно поиграть. Но ну, многие люди сталкиваются когда скриптой. Не знают, как это все сделать, перевести. Смогут ли они потом вывести. Я буду вам записывать видео. Если вам это интересно, как можно вывести. Можно вывести тоже с этой же биржи. Все выводится. Ребята, так что не расстраивайтесь. Ну и давайте. Сыграем-ка в игру. Я тут тоже ни разу не играл. Только на халяву все играл. Бесплатные билетики даются. Ну и выигрывал, честно говоря. Итак, перейдем тогда в игры. Так, что у нас здесь? Давайте 6 из 36. Так, давайте сгенерируем. И вот он нам сразу же пишет. Ну вы можете сгенерировать, или можете сами тут проставить. Я сгенерировал просто, хочу попробовать. Вот он пишет, что стоимость билета 10.55. Трон у нас их хватает. Мы покупаем билетик. Купить. Билет успешно куплен. Также мне приходит в чат-бот. У вас тоже будет чат-бот. Не расстраивайтесь. Вот написано, приобретен билет на бирже. В тираже 315. Если я выиграю, то мне здесь придет сообщение, что я выиграл, не выиграю, не выиграю. Ну, если вы выиграете, не увидите сообщение, то вы все равно здесь на балансе, у вас будет баланс изменится тогда другой, если вы выиграете. Вот так примерно надо играть на сайте Кибатрон. А с вами был Михаил Прошурин. Ставьте лайки, если понравилось видео, если не понравилось, дизлайки я буду дальше записывать и объяснять как здесь работать но на этом у меня все, до свидания